Слушайте, слушайте, говорит Нью-Йорк. Вы слышите первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки». Добрый вечер. Сегодня начинаются американские радиопередачи на русском языке. Увеличение радиуса нашей сети расширяет сферу наших радиопередач во все части света. ежедневной часовой программы предназначенной для слушателей в СССР. Цель наших радиопередач ⁇ дать слушателям в СССР картину американской жизни, осветить ее многообразные проблемы и указать на те методы, которые Америка применяет для их разрешения. Передача «Голос Соединенных Штатов Америки» является частью Американского отдела информации. Задача которой состоит в ознакомлении других народов с жизнью и запросами американского народа. У нас теперь появилась возможность включить в сферу наших радиопередач и слушателей ВССР. сказал, что Соединенные Штаты должны в течение ближайших лет путем радиовещания распространить по всему миру подлинную неискаженную правду. В связи с этим посол Соединенных Штатов Америки в СССР Пидел Смит выразил надежду, что эти радиопередачи будут способствовать развитию взаимопонимания и дружбы между советским и американскими народами. Наша программа, дающая ежедневный обзор событий в Америке, позволит нашим слушателям вполне уяснить себе американскую жизнь. Соединенных Штатов Америки начинает сегодняшнюю радиопередачу с обзору последних событий дня по всему миру.